Одноклубники, всех приветствую на отправке мотобуксировщики железные собаки, которые представлены в различных комплектациях. Тут у нас классический вариант с 15-сильным мотором на катковой подвеске. Дополнительно был заказан ящик из ПНД-пластика в багажный отсек. Рядом с ним мотобуксировщик тоже с 15-сильным мотором, но с электрозапуском. Можно запускать его с кнопки. Букс представлен здесь на подвеске подпружиненные склизы. Если вы изначально приобрели на катках, то со временем можно перейти либо на подпружиненные склизы, либо на подпружиненные цельно-резиновые колеса. Все в зависимости от местности, где вы передвигаетесь. Буксы отправляются транспортной компании ПЭК нашим одноклубникам. а Мы будем ждать фото и видео отчет с их поездок. Всем спасибо за просмотр. Пока!